Вторая остановка, сватхистанная чакра, наконец-то я решилась приблизиться к этой таинственной, сакральной второй чакре и, наверное, правильно будет подходить к ней не спеша. Ну, как и в первой чакре, постепенно раскрывая ее свойства, осмысливая, применяя эти качества к себе и прислушиваясь к своему внутреннему голосу, а что отзывается, а что нет. И тогда это будет являться поводом вот, содержаться подольше и проработать там где отзывается где отозвалось и где зацепило ну и по сути все ради этого итак я всех приветствую доброго времени суток я рада если вы это смотрите сейчас значит вы благополучно закончили первую чакру прошли первую остановку все во благо и все только начинается идем дальше а дальше интересно вот. и здесь я позволю себе маленькое лирическое отступление и обращусь к тем кто со мной рисует сейчас пожалуйста подписывайтесь если вы еще не подписаны не забывайте обозначать свое присутствие лайками или оставляйте реплики какие-то свои комментарии жмите на колокольчик чтобы не упустить выходного видео да? и Давайте ссылку на канал тем, кому это может быть полезно. Вот таким образом этот наш энергетический обмен очень приветствуется пространству и делает нас сотворцами. Ну что ж, я прыгаю в воду и посмотрим, что это за воды. И раз уж про воду, то здесь вместо будет сказать, что этой чакры соответствует элемент вода. Но об этом чуть, чуть попозже. А пока я ныряю в воду, в это новое информационное пространство, и мое сознание поднимается ко второму энергетическому центру Сватхистанной чакры. И я вот сейчас себе привычным образом делаю, готовлю лист А4 для рисунка, чтобы он у меня получился для квадрата. Ну и для пометок на полях, уже как обычно. И здесь я уже буду проводить знакомую мне координат, где неизменно будет находиться лепестки рот ⁇ Дети-детище ⁇ который будет находиться по вертикали. И ⁇ Я не я ⁇ по горизонтали. Наверное, еще набросаю диагональный клин, потому что у нас будет другая конфигурация немножечко с лепестками. И, больше, и это будет немножечко ну, как бы, ну, легче, проще э, с точки зрения вот этого эскиза да, композиционно. Э, разбросать нарисовать эти лепестки более-менее равномерно. Сейчас уже начинаю делать такой легкий эскиз этого цветка, который будет разворачиваться в лотос оранжевых оттенков. Вот. и здесь я сейчас вот в центре пересечения. Обозначу свое присутствие я есть, да? на теперь, как бы поднимаясь над рисунком и глядя на него, как на себя я есть, да, глядя на него сверху и представляю, как вдоль моего позвоночника над первой чакрой Муладхара, в районе. В нижней части где-то живота, ну, где-то на несколько сантиметров ниже пупка, ну, скажем, ну, примерно где ну, на три пальца в среднем, да, находится второй энергетический центр чакра Сватхистана. Вот она. Я рисую круг сердцевину лотоса Сватхистана. Если нужно подровнять, подравниваю, смотрю, как оно у меня получается. более менее нормально. И потом я могу, потом буду еще обводить тонким маркером, фиксируя. А пока вот, намечаю это оранжевым карандашом, так чтобы легко было корректировать. Да? Вот, и сейчас э, намечаю лепестки. Ну, если у нас в этом лотосе будет 6 лепестков, по одному приходится на оси вертикаль, здесь не меняется количество. Вот, и я где-то вот так вот пока намечаю себе сверху, снизу, вот. И получается по два на оси горизонталь. но условно на оси горизонталь. Да, они находятся на оси горизонталь, но распределять я их буду между передним и задним. Вот так вот, чтобы у меня получилось, поместилось два между ними. С одной стороны, справа и слева. Есть. Вот. И пока я сейчас вот его разбрасываю эти лепесточки, набрасываю этот эскиз, распределяя вокруг чакры. Да. Буду потихонечку размышлять, начинать над ее свойствами. И она, эта чакра в силу определенных своих свойств, этого частотного диапазона, она представляет такой достаточно повышенный интерес, и это неспроста, потому что она, как никакая другая чакра, про удовольствие. Эта чакра про удовольствие, про удовольствие от жизни, про удовольствие от себя и про удовольствие от взаимодействия с, с дружественным полом. Вот. А все это является для многих людей определяющим фактором в их жизни, согласитесь. Вот так вот. Да. И они правы. Поэтому вопросы с, Вадхистан, с вадхистана чакры, они очень актуальны но вместе с тем и вызывают большое количество вопросов и большое количество проблем потому что в нашей жизни так бывает и реальность такова что мы видим как много семей распадается и как много людей которые не могут реализовать себя в отношениях вокруг нас знают, как устроить эти взаимоотношения, как устроить свою жизнь, как найти свою вторую половину, да, своего партнера, и все это, это все, вот во многом такая вот сфера свадхистана Чакры. Ну вот я вроде наметила себе эскиз, который будет превращаться лепесток за лепестком, постепенно, не спеша, как я люблю это делать, в очаровательный вид. И вот я таким образом плотную приблизилась к рассмотрению, каким же образом эти лепестки взаимодействуют друг с другом, и что также важно, как эти лепестки взаимодействуют с более низкочастотными лепестками маладхара чакры. И вот, наверное, сейчас пришло время создать свое собственное энергетическое пространство. Моя очень любимая часть этой работы, и я это делаю всегда с радостью, как всегда, линиями поля и нейрографическими линиями частично. И я провожу. Сейчас свою первую линию Коля, обращаясь к высшим силам с благодарностью за то, что я незримо под наблюдением и присмотром вас, моей духовной семьи. Я люблю вас, люблю мой дух и полностью доверяю Божественному пространству. Еще одно линию поля провожу. Я обращаюсь Теперь к Высшим Силам с просьбой о сотворчестве, чтобы моя работа со второй чакрой была максимально эффективной для меня и продвигалась самым безопасным и самым лучшим образом для меня, не нарушая ничьих границ. При этом еще разочек пройдусь мне хватило линии закончить мысли, да, про границы. Очень важно, не, на, не нарушая ничьих границ, и, и, и что очень для меня важно, что я отдаю это право решать на усмотрение Всевышнего. И я проведу еще одну линию, не берите ее как пример, это лично для меня будет линией сейчас. Я провожу третью линию поля с просьбой быть максимально полезной для тех, кто смотрит это видео и хочет добрых перемен в своей жизни. И пусть это будет лучшим экологическим образом для людей. Это не хватило. Вот, для людей экологическим образом. И при этом не нарушая. Вместе с тем, чтобы это не нарушало моей ресурсности и целостности. Вот, теперь все экологично, и да будет так. И, наверное, начинаю ускоряться, поскольку я очень долго топталась на Младхаре, особенно вот введение в этой первой части, учитывая, что очень много новеньких пришло, очень много на, на канале я вижу, очень мало а, показывают мне свои рисунки и консультируются, задают вопросы. Ну, я думаю, что разгуляемся немножечко вот этот вот, а, немножечко вот эта дистанция сократится. Вот, я доступная, я рядышком, я всегда отвечу подскажу, и подскажу. Но радует то, что все-таки есть приличное количество. Людей, которые показывают свои рисунки, спрашивают, задают вопросы, корректируем, отвечаю. Там немножечко там, то, что надо фиксируется правильно и идем дальше спокойно и хорошо. И здесь я еще раз напомню, наверное, что если кто-то упустил, упустил эти мои слова, что на Фейсбуке есть группа, в которой можно более подробно останавливаться, задавать вопросы, я делюсь своими мыслями, показываю работы промежуточные, люди показывают промежуточные работы, мы разбираем, друг друга хвалим, поддерживаем и движемся дальше. Ну вот, это было лидическое отступление у меня. И я продолжаю делать округление, и по ходу, ведя нейрографические мысли тоже, которые несут в себе энергии мысли, да? мы помним, что любая, любая нейрографическая линия, она несет в себе энергию мысли вашей. А куда уходит ваша мысль, соответственно, она движется в этом направлении, уносит с собой энергию. Поэтому очень важно думать позитивно. На что бы вы ни смотрели, в каком бы направлении ни думали, только позитивно, потому что вы несете туда свою энергию, меняя это энергетическое пространство. А это энергетическое пространство, в свою очередь, меняет для вас конфигурацию разных возможностей. Ну, опять не классно. Это я соскукиваю. Хорошо? Резюме. Я все меньше буду задерживаться сейчас на, техничес... на техническом рисовании, да? Если вы нас воспестили, то предполагается, что вы уже успели освоить техническое рисование, технику приемы и так далее, ну вот базовый, да? И возвращаясь к связям сейчас между чакрами уже. Вот мне подумалось, что, наверное, вообще на протяжении всего проекта я буду стараться отслеживать максимально это незримое взаимодействие аспектов более высоких частот с низкими и определять такие вот причинно-следственные связи в своих реалиях, в, свое, в своей действительности, в своих ощущениях, потому что это вот это для меня как некий ключик к потайной двери, за которой… Все важные ответы лежат. Да? О, и эту мысль стоит еще промерографировать дополнительно. Значит, классно. Взаимодействие вот, свойств различных чакр, разных, несут в себе причинно-следственные связи в наших поступках и в наших ощущениях. И еще один. взаимодействие свойств разных чакр это. Ключ к потайной переза, который понимание всего тайного, что становится явным. Да? Класс. И вот. Пора рассмотреть, что получается. Вот, вот такой эскиз набросали Вот такой эскиз получается. Такой серенький пока еще. Сырой. Но уже но уже прототип лотоса. По-моему, неплохо, да? И, наверное, с первым впечатлением, вот с этим, зафиксирую основное на данный момент перед тем, как уйти на паузу. И я не буду вот здесь вот под запись прям делать все округления сопряжения, то, что пересечения произошли и так далее просто луду на паузу и себе и вам еще раз напоминаю что в муладхаре чакре у нас по 4 лепестка было что в фактистана чакре их уже 6, и они э, настраиваясь выше образуют неделимый комплекс и нам надо помнить и понимать что любая чакра это, скажем, условность, которая выделяет свой, только свой уникальный частотный диапазон того или иного спектра. И еще раз напоминаю, что у нас есть 7 чакр. Ну, по крайней мере, в этом проекте я рассматриваю, хотя в разных школах есть незначительные разночтения. Это не принципиально, это не мешает нам работать собой, со своими аспектами, со своими телами, и рассматривать это, вот, рассматривать это надо, понимая, что каждая чакра — это один из энергетических центров, скажем, ну, секторов, да, одной единой большой конструкции этого нашего собственного большого дома, или я люблю вообще говорить сосуда для нашей души. Вот. И на этой духовной нотке я делаю для себя паузу, чтобы повыглаживать, подправить все там-сям, по традиции уже, наверное, тоже говорить вкусный оранжевый апельсиновый чай. А для тех, кто успевает со мной идти, это будет пауза в один клик. Да? А те, кто идет в своем темпе, берите столько времени, сколько вам необходимо. И увидимся во втором.